Дамы и господа, всем привет! Сегодня мы с вами приехали в жилой комплекс «Альпийский квартал», который находится в центральном Сочи, в 5 минутах от железнодорожного вокзала, в 25 минутах от моря. И вообще здесь вся инфраструктура у нас шаговая доступность. Две школы, два садика, поликлиника, почта. В общем, все, что нужно для комфортной жизни. Третий этаж, 42 квадратных метра, в третьем корпусе. Комплекс «Сдан». Оформление сразу в Росреестре. Предложение горячее. Пойдемте смотреть. Но прежде давайте покажу вам еще раз благоустроенную уже придомовую территорию. То есть у нас здесь несколько детских площадок. Раз, два, три. Три детских площадки. Спортивная площадка, волейбольная, баскетбольная зона, воркаут зона. Места, где можно спрятаться от солнца. Видите, теневые пергола такие, там скамеечки. Пока ваши детки играют, вы можете спокойно посидеть, почитать книжку, либо поработать в ноутбуке. На первом этаже у нас получается магазин-перекресток, уже на днях открывается. И вообще, в принципе, по первым этажам в каждом корпусе будет коммерция. То есть здесь концепция город в все необходимое для жизни будет у вас внутри комплекса. Пойдемте посмотреть квартиру. Два лифта, грузопассажирский, пассажирский. Ну вот, собственно, сама квартира. Правильной квадратной формы, еще раз напомню, 42 квадратных метра, две световые точки, балкон. Здесь у нас выделяется санузел, причем такой достаточно вместительный, с ванной. Здесь мы выделяем вот так гардеробку. Здесь кухонная зона. Вот здесь мы так отделяем себе спальню. И у вас получается такая вместительная кухня-гостиная и отдельно выделенная спальня. Классическая сочинская белая тушка. Да, вид у нас не на море, не на горы, но юго-восточная сторона. Восход солнца. И где-то она здесь будет у вас часиков до двух. Потом она будет на той стороне. Самое главное, это цена этой квартиры. На сегодняшний день она стоит 11,5 миллионов рублей. Если пересчитать за квадратный метр, это всего 273 тысячи за квадратный метр. Представьте, это просто подарок, потому что у нас в стройке цена от 300, а здесь в готовом, в данном доме. Заезжай, да. делай ремонт и живи, либо сдавай, кому как удобней. В общем, пишите, звоните, предложение горячее, думаю, должно уйти быстро. Именно с этого ракурса хотел начать это видео. Частый запрос, хотим полноценную двухкомнатную квартиру в центре Сочи с видом на море до 30 миллионов. Нашел я вам отличное предложение, гораздо ниже по цене. Жилой комплекс «Альпийский квартал» в пяти минутах от железнодорожного вокзала, от улицы Новогинской, 25 минут пешком до моря. Богатейшая инфраструктура, как внутренняя комплекса, так и внешняя. Две школы, два садика, поликлиника, все магазины, торговые центры, рынки. Внутри комплекса будет у нас магазин перекресток, различные кафешки, барбершопы, аптеки. Ну, в общем, все, что нужно для комфортной жизни. Итак, квартира 64 квадратных метра. Переворачиваю камеру, начинаю показывать. Здесь у нас с вами входная группа слева. Санузел, далее идет кухня, вот здесь мы выделяем спальню номер 1, здесь у нас остается просторная кухня-гостиная. Здесь мы можем сделать либо второй санузел, либо гардеробную, я бы сделал гардеробную. И здесь полноценная родительская спальня большая, еще раз покажу, вот с таким потрясающим видом. Человеческий глаз это видит вот так вот. Ну, круто же. На мой взгляд, круто. Итак, повторю. 64 квадратных метра. Центр Сочи. Высокий 14 этаж. Вид на море. Цена всего 20 миллионов 500 тысяч. Такой ценник до конца этого месяца, потому что человеку нужны срочно деньги. Вообще, такие квартиры продаются по цене от 23 миллионов. Я как эксперт именно по альпийскому кварталу в том числе могу вам это подтвердить. 19, 20, 21 миллион можно найти на нижних этажах. Первый, второй, третий с видом упор. Поэтому, кому интересно, пишите, звоните. Предложение срочно, горячее, как вы любите. Ссылочки внизу. Всем отличного дня.